Так, вот, смотри какой я. Ну, короче, видишь, аккумулятор, тут 12 вольт, вот, проводочек идет, идет, идет, идет. Вот у него идет дальнейший. Ну вот. поставить я не могу телефон. Но, может поставлю. Сейчас, короче, буду включать, увидишь, как оно классно работает. И то отоднем. Вечером будет намного, наверное, получше. Вот, сейчас, секундочку. Пробую, как будет работать. Во, нормально работает. Чуть-чуть неравномерно вот это приедешь. Две левых вместе, две посередине какие-то не очень, а вот а того вот, последнюю надо вообще походу наверное чуть, -чуть ниже как-то опустить. Леопуси вот приподнять. Что-то тут -то, -то, -то, то. Так, а ну нормально потом отрегулирую. Короче, пойдет, да? Э, движушка какая. И к этому всему еще сделал я подсветку для клавиатуры. Сейчас. Ай, момент. Раз. Два, три, елочка. Горит. Ши, Вот подстава. Ох вот такая вот подсветка для клавиатуры нормально, да? знаешь откуда появился такой желтый цвет? смотри это короче вот такой вот изолента я залепил эти вот лампочки просто вдоль лампочки изоленты фук, провел и вот получился вот такой вот свет сейчас если я выключу, видишь изоленту ну наверное увидишь о! Видишь? Долго тухнут вот это конденсаторы заряжены. Переключаю обратно смотри. Опа. Классно, да, такая подседочка. <роломастер> Кроломасек. Вот так же самое я сделаю на потолке. Ну все. Пошел теперь. Выпей бутылочку пива. Я заслужил на это. вот а так вот оно ночью работает Такое вот красивое освещение. Работает оно Вот, видно, как и видно вот, Прикольно. Маленькая красивая сила